Сегодня очередная распаковка, три посылки. Начнем по обычаю, с самой маленькой. Вот такая вот странная что-то у нас находится. Ого! Это горелка, горелка как она называется. Это газовый, газовая горелка для кемпинга с алиэкспресса. Стоила она где-то ну, 200 с чем-то рублей. Мини-мини такая вот. На вид она очень хорошая. Это тяжеленькая. Я понимаю, вот так она раскладывается. Вот эти вот ножки. Это не ножки, а поставка для то, в чем будем борить. Иду. А сюда газовый баллончик. Вообще очень удобная вещь. Если нет возможности развести костер или где-нибудь кировский, в, в Хибинах, где дров нет, то вот вполне удобная вещь. Очень маленькая. Вот эта кнопочка. Рекомендую эту вещь с Алиэкспрессом. Скоро я буду в лесу тестить с детьми пойду, то вот эта вещь я по Тебя там у нас костер можно тестить и газовый баллончик, не знаю смысл покупать. А это не кнопочка, это для подачи газа. Больше меньше. дойду можно такую иметь. Кстати, да. Я приеду из отпуска, куплю газ и потестирую эту горелку. Допустим нет электричества. Приготовить, подогреть — оптимальная вещь. Ладно, дальше смотрим. Так, вот это вот, вот это я не знаю что. Одну вещь я не знаю, она пришла без трека. Слежим. А. Не знаю что это. Это супер клей. У нас запахло тут не запах идет не очень приятный да вот здесь она нагревается кнопочка включается и клеем да это с алиэкспресса суперклей называется Он пластик клеит тут огонек мы здесь наносим с этой стороны клей наносим на предмет склейки, закрываем, а с другой стороны вот этим ультрафиолетом мы как бы сушим, и он быстро склеивается, Сыхает и склеивается. Тут есть я видел на одном из обзоров, мне довольно -таки понравилось на момент. Ну вот еще вот это вот, видимо дополнительный флакончик склеим. Я сейчас не буду экспериментировать тут написано 5 секунд и зафиксировано я буду это этим экспериментировать Кстати, вот коробочка должна от газовой горелки такая ну, вот эту вещь я всем рекомендую я видел в обзорах она правда что пахнет как-то не очень она очень шла хорошо Это вот она снимается. Да, точно, вот Робочок с склеем. Ивается новый. Все. А этот снимаете, давите. Он вытекает ультрафиолетом. Проводите и он склеивает поверхность. Так что можете взять ради эксперимента. В принципе, она вещь недорогая. Но выручит какой-нибудь такой установки. А вот здесь вот что-то большое. Я предполагал, что есть ножницы для невестки овощей трубки. Но какие-то они слишком что большие. Я как-то трек и неправильно записал. Но нет, так оно и есть. Смотрите. Это тоже с Алиэкспресса. Клапываем. Вот здесь как доска морковь сюда вводим ну, допустим, вот морковь так Супруги подарю, сейчас она придет и порадую. зелень, также. не знаю сколько зелень. острая, довольно острая острый нож здесь заглушка лично я когда увидел обзор решил сразу взять Потому что я не люблю резать на доске нравится вот то что я и хотел все это не все распаковки скоро будет еще заказов много так что подписывайтесь ставьте лайки и